Так, привезли штанги. Токарь дядя Гена нарезал нам резьбу. Шикарную один с ниток сделал заготовки для мощных ручек усиленных шестигранника. Фаску снял. Все просто идеально. Ручки будут бомбовские. Посмотрим сюда даже может какую-нибудь оплетку будем одевать хорошую. А может и не будем. Шестигранник, в принципе, хорошо в руке сидит. Вот. У Санька вот образец у него круглый. Вот. Но я решил сделать шестигранник. У меня в Энгельсе были шестигранника. Не знаю, поудобнее, мне кажется. Не соскакивают. Хотя и круглые, и нормальные. И резьбы. А, то есть муфты сначала купились. Потом муфты а, как образец он брал. И уже по ним... А, нарезал резьбу, чтобы каждая муфта заходила, в общем, как, как мама-папа, вот, без всякого прослабления и так далее. Дядя Гена, дядя Гена, токарь со стажем, наверное, сколько мне лет, больше 40 и с металлом разговаривать на «ты». От одного слова, металл меняет в диаметре для нужной величины. 19 мая вторая скважина приехали бурить. что-то короче, какой-то ураган, ураган поднимается, пленку сорвал. Давай, давай, давай. Все, начинаю. Вот. 19 мая скважина номер два пробурена 24 метра. Подовнос идеальный, жила хорошая. Прокачиваем свежей водой. Ой! Не свежая, а чистой. Соседней скважины. Соседняя скважина 27 метров. Вода здесь с двухполентным железом. Когда постоит, желтеет. Такая проблема почти повсеместная. Здесь на 12, здесь на 12 метрах была жила. Метр. Вот, но, блин, под, под большим вопросом, это только экспериментировать, пробовать, потому что есть огороды большие, огороды большие, сейчас покажу, вот теплицы, вот они, здесь а, сажают, да все сажают, короче, вот, здесь надо очень много воды, поэтому... В доме пробурена скважина 27 метров, желтеет. Вот тут можно, конечно, проэкспериментировать, встать на 12. Если вода без железа, то пробурить в доме тоже без железа. Но пока времени нету. Так. А, еще вон там, вон еще огород. Напротив Белый дом, там тоже распахали, тоже будут сажать. Вот теплицы. Вот тут и все, вот уже повсходила рассада, помидорчики. Она уминала туда-сюда. Вот, капуста, наверное, или перец, Что это? Не знаю, не колхозники, я не понимаю в этом во всем. Майя первый запуск. Половина трупа я уже отнес. Вот, первый раз закачала. Смотрим напор. 24 метра. Она еще через неделю, через месяц, она еще увеличит То есть, ну, она раскачается да. еще <с> Ну да, нормально долбит Насос от g 125 s Самый мощный в этой серии но он десятку будет стоить. А вот эти, которые он говорит, чуть подешевле будут. Там 8, может быть, так. Десятка? Вот. <музык> вот уже идет полив. <музык> Приехали со скважины, а здесь такая радуга двойная. Но на видео не видно, что она двойная. А, исчезает уже. Такая сейчас яркая была вообще. Санек фильтра делает. Я их себе снимаю. Так, 21 мая. Скважина номер один. Почти за 200 км дома. Да не почти, а 200. Новое место. Здесь еще ни разу не бурили. Но скважина вроде есть. По 6-9 по метров. Вот сейчас будем бурить на новом месте. Взяли два фильтра. Хозяин. Сразу, деревенские люди не работящие. <смех> Городских не достаешь. Взяли два фильтра. Сейчас, может быть, даже в этом месте и сделаем две скважины. К нам там подошел мужичок, говорит, коллега наш в армии качал воду на водовозке. Заобщался. Вот второй фильтр. 21 мая скважина номер один так совпало что воднопорная башня сломалась сейчас пробивают там в общем ремонтируют скважину насос упал и вот такая центральная вода идет но санек где там эта яма там, там. сейчас найдем Интересный колодец. это, не колодец. Если это дождевая. Это вода а, ну, дождевая или центральная? Твоя Это... с бань. Нет, ну тут у меня кран стоит. Ага. Понял. Ну и центральная твоя вода подтекает, да? Кран открываем. А так и будет идти. Тут насос, насос не нужен. Да, да. 21 мая, первая скважина, ну и крайняя, на сегодня пробурена. Скважина получилась 6 метров. Начинали бурить мы вот здесь. А. Здесь пробурили мы 15 метров. А, место новое. В этом месте ни разу не бурили. Вот. Поэтому здесь, как бы мы не то что проскочили, даже внимания не обратили, что был, была прослойка, суглинка. Вот именно суглинка углинкой, Вот, Мягкой. С, э, с кроплением песка. Мы даже не, не, не стали на него внимания обращать. Проскочили дальше. Начали бурить, пошла твердая глина. Вот, видно, какая вода. А, Но ну, ничего не было. Информация была, что и скважины не глубокие. Вот через дом скважина 7 метров. Вот там через дом скважина. 8 метров. Вот там а скважина 9 метров. И везде вода, ну, скажем так, заканчивается она. Вот, жила очень слабая. То есть тут воду берут с суглинка. Абиссинскую скважину пробурили 6 метров. Там, где можно было, там встали. И обсыпали песком. Вот песочек. Вот песок. Ну и вот максимум, что можно выжить с этого места. Выжили. Вот вода бежит вот с таким напором. С небольшим, но с постоянным Здесь больше ничего не сделаешь Либо копать колодец Либо копать колодец Либо бурить скважину под 125 трубу С большим отстойником Но это тоже малоэффективно Потому что если поставить мощный насос То воды все равно не хватит, она будет кончаться Здесь она как бы идет с самого начала С маленьким напором, но постоянным В таких местах ставят ресивера большие а Насос качает в ресивер А уже с ресивера идет подача воды там На дом, на стиралку и так далее Вот Андрей, заказчик, немножко расстроен. Вот, ожидал большего, но все, что смогли, сделали по максимуму. Поставили насос чуть послабее. Лево. И вот наши многоожидаемые пузырьки. Многие до сих пор спрашивают, пишут. Идет вода с пузырями, где-то подсос. Все подмотали, перемотали. И все равно пузыри где-то подсасывают. Еще раз повторяемся, что это не подсасывает. Это так качают самовсасывающие насосы. Так что пузыри это нормально. Вот, пузыри идут. Вот здесь лучше будет Вот. Это норма. Все хорошо. Также спрашивают, как подсоединяйте трубу к насосу. Через патрубок радиаторный труба, 32 ПМД, сгон, клапан. Здесь клапан сразу наворачивается на выход. Здесь наружная резьба. Вот. А так, если внутренний переходник ставится, резьба-резьба. Одна часть насос, другая клапан на вторую часть. Вот и все. Два хомута солидолом смазываем. Все идеально. Вода уже отстаивается, нормально. Начинали здесь бурить. Ой, здесь бурить. не кончится и там стоит тепловое роле если он нагреется он отключится насос он не згорит они на ногу насоса сейчас его на крови этим да, не да, да. его не надо на кровать выключали он включили, он мутная пошла его а, не плодо не накрывай ничем